в прошлом, Ну что это за пророчество, как можно слушать таких друзей, как он может, мы с вами что будем делать без товара, без продукции, мы что информацией начнем питаться, конечно нет, товар есть, был и будет всегда, сетевой товарный бизнес есть, был и будет всегда, сейчас многие ударились в информационный бизнес, ну хорошо, ну, могу сказать абсолютно точно, информация проверена, в Китае это наказуемо законом. И это действительно так. К тому же, что еще, вообще какое будущее? Мы сами рисуем себе будущее, сами его создаем. Великой ценностью вообще человека, великой ценностью мира является живое общение. А нам говорят многие, кто сам не желает развиваться, сразу могу сказать определить. Скоро люди вообще не будут ходить на презентации. Вот по компьютеру посидели, пообщались. У вас есть у вас такие, которые ой, только онлайн, только онлайн, только, только так, только так и не иначе. Люди не хотят не ходить на презентации. Да хотят люди. Скоро общение станет такой великой ценностью живое общение. Глаза в глаза. Когда мы видим друг друга, когда мы чувствуем друг друга, когда мы слышим друг друга, и что же случится с нами, какие страшные вещи, если мы, не выходя из дома, будем только через гаджеты различные общаться с людьми. Что произойдет с нами? Вот, встал утром. А зачем мне? Да. До смешного, до смешного. рубашкой, в рубашке, в галстуках и в трусах проводим встречу. Просто знаешь, со стороны сидит за компьютером, встреча проводит, встал, пошел. Но ну, это, ну, это, ну, это вы и поузнавайте, такое существует, такое есть. То есть, что происходит. Мы, мы как будто отстраняемся друг от друга. Великая ценность общения. Вообще 21 век. Это век, когда сам, вот этот навык, коммуникационный навык коммуникации, он является самым-самым актуальным. Научиться слушать, научиться слышать. Как можно в компьютере увидеть человека глаза? Как можно его почувствовать и услышать? Живая встреча не заменит ничего. И чем дальше мы живем с вами, тем более ценно и более... Потому что это ценности, которые присущи человеку и его природе. Поэтому давайте общаться, давайте общаться вживую. Конечно, во всем золотая середина. И я не отрицаю, что что-то нужно не применять. Да пожалуйста, но только без фанатизма. Никуда не денется живое общение. Оно было, есть и останется. Так вот, несколько направлений, на которые нужно срочно, Срочно менять свой взгляд, который нужно срочно использовать. Первая сетевая индустрия, как можно быстрее поменять свое отношение к ней. Как можно быстрее, и это зависит от нас. Именно от нас. Что мы будем питать в себе? Свою неуверенность и сомнение? Или свою уверенность, желания и мечты? Это нужно сделать обязательно. Все. Назад, дороги нет. Экономика и вообще все развитие, оно уже изменилось. Не вернется нам в нашу жизнь выгодной. Уже больше никогда. Поэтому нам срочно нужно это менять. Здоровье. Кто-то мне скажет, что к здоровью... Ну, Наши дедушки же и бабушки жили без, как говорят, приема внутрь дополнительных каких-то препаратов. Ну жили же, но ну, этот козырь, он уже вообще никак не подходит сюда. Этим нельзя козырять, все изменилось. И сейчас мне говорить вам о том, что на, на, в нынешний век недостаточно питания. В нынешний век. Недостаточно, невозможно появить, получить столько микроэлементов Вы об этом все знаете Но давайте об одной важной вещи еще поговорим Почему нужно кардинально изменить отношение к своему здоровью? Почему о нем надо заботиться? Почему надо менять мышление и образ? Почему не надо тратить деньги на лекарства и болезни? А вкладывать в свое здоровье? Почему и на что есть такие причины? Да потому что тот же, та же перемен смена века. Мы с вами первое поколение, которое получило благо цивилизации в виде компьютерных технологий. Первое поколение. И что? Проверено действие этого комфорта? На ком? Наши бабушки проверяли? Наши мамы проверяли? Нет. Мы первые, кто проверяем. Как это отразится на нашем здоровье, мы не знаем. Наши дети, первые, кто с рождения находятся во всех вот этих благах, во всем комфорте, абсолютно разумно предположить, что просто параллельно нужно предпринимать какие-то меры. Нужно просто защищать себя, нужно защищать свою семью, нужно просто уделять этому внимание. Глупо купить компьютеров, два телефона носить с собой и так далее, и так далее, и так далее, и при этом не задуматься, как они повлияют на меня. Время изменилось, меняем отношение к здоровью, начинаем просто себя оберегать, беречь себя, как вовремя появилась корпорация Фахоу в мире, как вовремя она дарит людям знания. Именно на породе перемен, в начале перемен больших, что в области экономики, что в области прихода вот этих благ в наш, в наш мир, появилась корпорация Фахову, которая дает надежную платформу для бизнеса. Корпорация Фахову, которая первая в этой жизни у каждого из нас, учит нас заботиться о себе, учит нас защищать себя, Потому что вся система нам не нужно позиционировать нашу продукцию как панацею от всех болезней. Нужно ее принимать как просто необходимость в каждой семье, чтобы быть здоровым, быть успешным. Для того мы хотим быть финансово независимыми многие, подчеркну, не все многие хотят по-настоящему быть богатыми но для этого нужно еще и сохранить себя вот она, корпорация ФАХОУ со своими огромными достоинствами два актуальнейших направления сетевая индустрия и сфера оздоровления и долголетия и корпорация ФАХОУ является личным партнером каждого из нас Личным. Вы только представьте, какой партнер у каждого из вас есть. В виде господина Юфея и его команды, в виде огромной корпорации ФАХОУ. Поэтому абсолютно все создано для успеха. И я думаю, каждый из нас еще раз убедился сегодня, что удача уже много-много раз стучится к нему в дверь. Вот только насколько у него хватит терпения, лучше не проверять. Давайте делать все для нашего успеха.